Ну что ж, мы в эфире. Всем добрый вечер, здравствуйте, с вами Артем Нестеренко. Добро пожаловать на сегодняшний вечерний вебинар, на котором я буду говорить про Pride International. Напишите мне, пожалуйста, привет, Артем, чтобы я увидел от вас обратную связь, чтобы я понял, что вы меня хорошо слышите и хорошо видите. Я очень прошу наших ассистентов сразу банить любую рекламу, которая здесь будет происходить, в том числе даже ä, про Pride International баним везде, даже в личном кабинете, чтобы здесь у нас не было никакого спама прямо в комментариях, предупреждая сразу, поэтому вы будете просто жутко забанены. Всем огромный привет, еще раз вижу, пошли обрат... пошла обратная связь, я вижу то, что вы мне пишете. Я хочу кое-что сейчас проверить, насколько у нас сейчас все работает. Окей, okay, да, вижу. Ребята, как ваше настроение? Как вы узнали про этот вебинар? Напишите, пожалуйста. Откуда вы узнали про этот вебинар? Я вижу, у нас сейчас почти 400 человек. Все слышно и хорошо видно. Отлично. Я уверен, что большое количество людей это тех, кто принимали у нас участие в чемпионате мира по бизнесу. Как вам прошел? Как вообще проходят ваши дни сейчас после чемпионата мира по бизнесу? Никаких заданий? Просто жизнь идет дальше, можно расслабиться. Из почты. Кто-то, да, настроение просто класс. Рассылка кому-то пришла. Я участник чемпионата мира по бизнесу. Артем, мы соскучились из чемпионата мира по бизнесу. Телеграм и так далее. Знаете, то, что сегодня вечером здесь произойдет, но ну, это на самом деле еще не такая уж совсем открытая информация. Потому что если бы она была открытая, то вы бы, наверное, это видели бы во многих уже на моих ресурсах в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе. На самом деле это сейчас не открытая информация, она еще закрытая, потому что Pride International компания, которая сейчас уже стартовала и сейчас уже развивается, она для людей, которые имеют более узкое снайперское мышление для того, чтобы оказаться в нужном месте, в нужное время с нужными людьми. Вот Прям фраза подошла, по-моему, первого жизни такую фраз сказал про нужное время, нужные люди, нужные… Как мне один парень, значит, с не моей страны, я живу в Киеве, написал мне сегодня, Артем, я узнал, что кое-что происходит, и я хочу быть причастен к старту компании. Я понимаю о том, что, может быть, сейчас не все так уж гладко, не все красиво выглядит, но я понимаю вкус э, участия, когда ты соприкасаешься к самому старту. И именно поэтому мне сегодня важно вам вначале сказать, что эта информация не всем вам подойдет. Кто-то из вас любит приходить на готовое, я тоже, особенно когда посещаешь какие-то дорогие рестораны или летаешь бизнес-классом, хочется, чтобы там все было готовое, все было крутое. Но в бизнесе я предпочитаю э, иметь участие тогда, когда все зарождается. Потому что я понимаю, что самые большие деньги зарабатываются тогда, когда ты причастен к какому-то росту, к проекту, который не уже развивается десятилетиями или любой бизнес, которым ты пытаешься вниз, вот как в традиционном бизнесе. Я три года занимался консультациями традиционных предпринимателей, которые выходят на рынок и начинают продавать что-то через интернет-магазин, конкурируя еще с тысячами магазинов, которые продают эту же штуку, такую же, которую продаешь ты. А вот ä, быть причастным к тому, что вот на самом деле появляется и ä, является новым на рынке. Но я не в начале нашего разговора хочу с вами говорить про тему бизнеса. Сначала я хочу вам продать идею нашего продукта, которую мы создали сегодня. И она, на мой взгляд, сейчас набирает очень большую популярность, потому что люди хотят жить по-другому. И я, скорее всего, уверен, что вы тоже так очень часто задаете себе вопросы, что вы хотите жить по-другому. Если вы со мной согласны, поставьте несколько плюсиков, что вы хотите жить по-другому, вы хотите жить лучше, вы хотите испытывать больше радости от жизни, вы хотите зарабатывать больше денег, вы хотите чувствовать себя лучше. Вы хотите посмотреть на этот мир не только выходя из подъезда, но хотелось бы еще из, иллю... из иллюминатора самолета или из гостиничного номера отеля в Сингапуре на какую-нибудь знаменитую достопримечательность и так далее, и так далее. И я понимаю, что сегодня очень большой спрос на то, чего нет у людей, а у людей нет продуктивности. Давайте, знаете, с чего начнем? У нас сегодня с вами 19 июля. 2017 год. Это сегодняшняя дата. Я сначала думал, когда начну вести сегодняшний вебинар, я задам вам вопрос: а что было 19 июля 2016 года? И наверное так и сделаю. Я задам вопрос: а что было ровно год назад, 19 июля 2016 года? Что вдвое вот за этот год, вот прошлое лето, середина лета, что-то оно не жарко в этом году? Вот что за этот год? Вы довольны своим ростом? Вот Отвечать в чате здесь не обязательно, вы сами себе просто, я вам сейчас задаю вопрос. Вы довольны своим ростом? Вот прошло 12 месяцев. Вот то, что было год назад и то, что есть сегодня. Вы очень довольны или нет? Вопрос к вам. А что будет 19 июля 2020? 18 -го года, через год, что будет и что вы бы хотели, чтобы у вас ровно через год было, сколько вы бы хотели зарабатывать. У меня для вас есть хорошая новость, все в ваших руках. Есть не очень хорошая новость, скорее всего, все останется так же, как и сегодня. Вот если бы вы могли заглянуть в будущее и осознать, прямо сейчас, что в вашей жизни за один год ничего не поменяется. Вот сколько зарабатывали, столько и будете зарабатывать через год. Вот как живете сейчас, так и будете жить. Вот давайте от 1 э, до десяти. 10 вот вас устраивает сегодняшний образ жизни, ваш доход, количество радости, которое вы испытываете, здоровье ваше, ощущение мира этого. Ваша ценность, ваша полезность в мире, вот это десятка. А единица, вы понимаете, что вы бы хотели в 10 раз вырасти. Вот сегодня единица, вот поставьте единицу. Если вас все устраивает, поставьте десятку, пожалуйста. Давайте, давайте проведем некий такой тест. Напишите, пожалуйста, один, это значит, вас не устраивает сегодняшнее положение, и вы бы хотели ровно через год, в 2018, в 10 раз масштабироваться во всех областях жизни, больше зарабатывать больше испытывать радости в жизни, больше чувствовать себя, вообще лучше себя чувствовать. 1, 1, 1, минус 10, 1, 1, 1, 2, 1. ну большинство людей как раз находится в том, чтобы они хотели в 10 раз масштабироваться. Тогда возникает вопрос, а что с этим делать? А как сделать так, чтобы вы через год зарабатывали больше? Вообще все, чтобы у вас было в 10 раз лучше. Что для этого нужно сделать? Кто-то вам начнет говорить, что нужно ставить свою цель, нужно заниматься тем, чтобы вообще выкладываться на 100%, нужно попасть в нужное окружение. Я думаю, что э, важно понимать сначала самого себя. Вот... Э, очень хороший человек из Америки сказал, что самоосознание. Вы должны сами осознать, на что вы способны. Каковы у вас сильные стороны, а какие у вас слабые стороны. И даже если вы большинство людей не знает своих сильных сторон и своих слабых сторон, но люди, которые живут осознанно, которые понимают самоосознание, которые прошли, и они понимают самого себя очень хорошо, они могут контролировать это. И вам нужно понимать, каким вы можете стать человеком, к этому времени, чтобы зарабатывать больше. Вот все начинается отсюда, вот каким нужно мне стать человеком. Потому что мы живем в одинаковое время, одни ездят на дорогих машинах, другие еле-еле собирают мелочь на общественный транспорт. Одни обедают в ресторане, ужинают в ресторане, другие в ресторан ходят раз в год, и для них это невероятный праздник. Но живем мы все в одинаковом мире, получается люди просто воспринимают этот мир по-другому. И в этом мы нашли огромную дыру. Мы нашли огромный пробел, огромную яму, в которой люди сами по себе не виноваты. В том, что они не могут зарабатывать больше, в том, что они не могут достигать своих целей, в том, что они не испытывают достаточное количество энергии, в том, что они закрытые, замкнутые, в том, что они э, лентяи. Это не их вина. Они выросли в, таком, в такой окружающей среде. Конечно, они смотрят на них, но у них такой образ мышления, который не дает им взять и сделать что-то с собой более эффективное, чтобы начать получать уже намного больше. И в моей жизни я прошел этот путь, потому что я до 30 лет не зарабатывал деньги, для меня это было сложно, и я был убежден, что это тоже не моя вина. И уверен, даже если сейчас спросите кого-то из тех людей, которые недовольны своим финансовым положением, мало кто ответит честно, что это моя вина. В основном все будут говорить о том, что я белый, пушистый, не я виноват, экономика, страна, не было возможности, родители, образование, я где-то там, ну, чуть-чуть, да, но не я виноват в основном. Люди так думают. И я заметил, что когда человек начинает маленькими шагами, начинает делать правильные действия, которые его вытаскивают из его зоны комфорта и помещают его в зону некомфорта, дискомфорта, с ним происходят чудеса. Сначала у него идет полное отторжение, полное не... Ну, он не наслаждается этой ситуацией, что он находится вне зоны комфорта. Он начинает противиться этому, он начинает возбухать, он начинает искать виноватых, кто его туда посадил, в эту зону дискомфорта. Но через какой-то короткий период времени он начинает к этому привыкать. И эта зона дискомфорта для него уже не кажется такой зоной дискомфорта, как в первые секунды, как в первые минуты. Потом он начинает осматриваться, и его зона комфорта расширяется больше. Когда я познакомился со своим ментором в 2004 году, мое влияние и мой взгляд на жизнь был вот такой вот, вот такой маленький, знаете, вот я этот мир смотрел вот через такую вот трубу. А у моего ментора мировоззрение было вот такое. И он взял меня и поместил в свое мировоззрение. И моя картина... Мира, она начала расширяться, она начала растягиваться, но мне было много непонятно, я этому сопротивлялся, я не все понимал, как устроено, но я ему доверял. И вот вопрос сегодня, доверите, вот я вам дам сегодня информацию, которая за один год может сделать с вашей жизни шедевр, но при только одном условии, что вы готовы сами по себе меняться что вы готовы взять на себя ответственность и наконец-то что-то сделать со своей жизнью в новой экономической модели бизнеса, используя последний тренд интернета, используя самый, наверное, высокий спрос сегодня, на невидимый спрос продукта. Это повышение абсолютно разнообразных скиллов, навыков, которые позволяют другим людям улучшать их жизнь и выходить на абсолютно новый качественный уровень. И если вы доверитесь, это, это, ваш выбор. это ваш выбор, доверитесь вы или нет, тогда у вас есть возможность что-то, наверное, изменить в вашей жизни. Но это зависит только от вас. Я уверен, что есть люди, которые сегодня смотрят меня впервые, вообще видят меня впервые. Я знаю, что некоторые люди тоже приглашали, чтобы они посмотрели. И, скорее всего, я вас сейчас раздражаю больше, чем мотивирую на ваши изменения. Потому что, да кто ты такой, что ты мне тут рассказываешь, что я там в своей жизни что-то изменился. Но мы сегодня как раз выступаем для тех, кто со мной уже знакомы, и тех, которые прошли за эти 4 недели э, чемпионат мира по бизнесу. Я очень получил большое количество отзывов, благодарности, около трех У нас сейчас закончится буквально позавчера закончится чемпионат мира по бизнесу. На этапе старта принимало участие где-то 4600 человек. До финиша дошло где-то около 3000 человек. До финиша дошло. 1600, это даже это неплохой показатель, это люди, которые на пути сказали, о, эта зона дискомфорта меня не устраивает. Я пошел обратно к себе в нору и остались там. Кто-то пропускал задание, кто-то делал, но те, кто дошли до финиша, ни один человек не сказал мне, что это было зря. Вот, ребята, напишите от 1 до 10. Вот 10 это оценка просто невероятно. Вы. Совершенно другой человек. Насколько на вас повлиял чемпионат мира по бизнесу? Прошу поставить оценку для тех, кто дошел до конца, кто дошел до финиша. От 1 до 10. Один. Ничего не изменилось в моей жизни. 10. Реально изменилось. Напишите, пожалуйста, от 1 до 10. Вот я вижу оценки 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9. Хочу еще Пазахисты немножко есть у нас тоже 10, 10, 10. Вообще другой 10. Мне интересно, вот люди есть некоторые ставят семерку. Вот как вы себя чувствуете по отношению к тому, что вот там 50 человек ставят десятки, вы ставите 7? Опять 50 человек ставят десятки, вы ставите 7. Что с вами не так? Если все ставили семерки, это было бы э, тогда понятно. Где-то что-то вот нужно еще подкрутить. А я могу вам сказать, что вопрос, если вы, ну что-то поменялось, конечно, вы можете достаточно очень объективно взвешивать и все фиксировали, и понимаете, что не все в вашей жизни поменялось, есть еще над чем поработать. Но это как раз то, что и показывает, что у каждого из нас есть своя зона роста. И это очень хорошо, 19.07.2018 года, да, окружающие заметили, что изменилось, да, мы не замахи, мы фанаты, спасибо большое организаторам, да ничего, это было бесплатно для вас, поэтому спасибо, мы как раз намазали на хлеб, как говорится, Когда впервые проводили такой четырехнедельный квест, но мы свою цену за это тоже заплатили, поверьте, заплатили свою цену за это тоже, да, да, было легко. Дополнительные им задания, да. Но задания были не из легких, на самом деле. Одно задание было, а все остальные задания были легкие, одно задание было не из легких. Я э, на самом деле пожалел. Тут. В общем, ребята, что мы, обнаружив такую яму, увидели огромные возможности, которые на самом деле начали менять людей. Самое интересное, что в этих всех чемпионатах, где люди соревнуются, а мы знаете, что продаем? Мы э, продаем идею, в которой человек не учится, а в которой делает. Вот мы мало говорим, мы много делаем. Мы мало говорим и много делаем. Если разобрать вообще слово делать, то, скорее всего, вы его не так вообще воспринимали в этой жизни. Это может быть отдельное наше отдельное занятие на тему, что такое делать. Вот реально, что такое делать как говорит Гарри Вейнырчак, работаем с 7 до 11. Но мало кто работает с 7 до 11 для того, чтобы выйти на какой-то уровень и делать это ради удовольствия. Но мы сейчас запустили, оно у нас появляется уже в ближайшее, очень короткое время, приложение, которое будет доступно на Android и на iOS, то есть на любых iPhone, iPad, приложение, которое называется «Прорыв». И суть этого приложения в том, что… Человек, который скачивает это приложение, подключается э, к годовому абонементу, может участвовать в абсолютно разнообразных играх, соревнуясь с другими участниками, прокачивая свой собственный навык той или иной игры. Например, э, ребята, поставьте плюсики, кто из вас давал себе обещание, что с завтрашнего дня он начнет бегать или с завтрашнего дня он начнет правильно питаться или завтрашнего дня он начнет пить больше чистой воды пойдет в фитнес-центр будет плавать не будет пить кофе завтрашнего дня что сердечко покалывает а, постараюсь не есть фастфуд ребята кто из вас сделал такие заявления самому себе обычно это происходит где-то в 23.40 ночи когда человек намазывает паштет печеночный на белый батон и понимает, что батон он съел полностью и печеночный паштет который лежал три недели тоже он уходит в внутрь живота. Да. А кстати, майонез провансаль почему бы не добавляют очень вкус. Макдональдсы продают, я добавлю сам. Не спрашиваю себя. И что происходило с вами дальше? Давайте расскажу, какой был у вас следующий сценарий. На утро вы проснулись и решили, что нужно держать слово. И вы даже какой-то сделали шаг. Вы Купили себе ритузы, лосины для того, чтобы бегать, маечку обтягиваешься, до сих пор не могу понять, почему мужчины с животиками покупают маечки в обтяжечку, чтобы, приходя в зал, все хомуха видели, что он пришел работать над своим телом. Да, а, и вот он приходит весь в обтяжечку, начинает заниматься, а день позанимался, на следующий день, боже, такое впечатление, что в него повставляли иголки, крепатура, мышцы болят, с ним происходит что-то невероятное, он просто находится в состоянии депрессии. Как же так, что со мной случилось? Я реально видел, когда люди после первой тренировки сказали, я больше в зал, не ногой. Даже, может, кто-то побегал несколько дней, может быть, продержался до 20.00, не, не кушая фастфуд, но потом сорвался и в Макдональдсе или где-то еще закончились бургеры и картошка фри. В общем, какой-то период времени человек держится. И вызов сорвался. И тут мое самое любимое, что человек обладает супер навыком, который называется передоговориться с самим собой. То есть на этапе мы можем ставить какие-то цели, какие-то прорывы сделать, да, чтобы пойти на новый уровень, там вот сейчас, допустим, в здоровом образе жизни, и даже начать что-то делать. А потом Убедив самого себя передоговориться, например, фразой «А жить когда?». Тут позвонил друг, предложил кальмарчиков поесть, сушеных, завалявшихся за диванчиком вместе с пивом. Хороший матч сегодня, баскетбол, футбол, кино. Загрузили «Мегого», загрузили еще что-то, смотрим, наслаждаемся, сериалы, новый сезон «Цезаря» вышел или как там, вот «Трон», там, «Герой трона». Все. Жить, когда я не хочу страдать, я просто страдаю. Человек сам с собой передоговорился, пришел на работу, а ему говорят, о, дружище, ты поправился. Никто не скажет, что ты жирная свинья. Тебе просто говорят, ты поправился, молодец, питаешься очень хорошо. И происходит так, что человек постоянно вот срывается с этим. И у него, для того, чтобы действительно выдержать такой темп, происходит, ну, нужно действительно поднапрячься. И самомотивации не хватает. Но вспомнить только вас, когда вы, например, с кем-то поспорили о чем-то. Вот вы договорились на какой-то спор, на какой-то короткий период времени. Мужчина это вообще очень сильно заводит, потому что когда мужчина начинает соперничать с другим мужчиной, в нем просыпается коршун, в нем просыпается рыцарь, викинг, блин, в нем просыпается спартанец, в нем просыпается просто гер... у него есть соперник. И мужчина таким образом устроен, что дай мужику соперника, он прям готов двигаться намного активнее. Мы не скажем, что это прям спасет его жизнь, он прям все поменяет в своей жизни. Нет, но мотивация и ответственность намного выше, когда есть какой-то элемент спора и то, что в его силах. Он трижды подумает, если еще будет какая-то цена вопроса, для того, чтобы он мог заплатить эту цену и не, например, пропустить какой-то день. И мы поняли, что вот когда мы организовываем такие турниры, и люди могут соревноваться между собой, а для девушек больше подходит быть частью команды, сделать свой вклад сердечный в команду, поддержать ее, не подвести, потому что команда зарабатывает определенные какие-то игровые монеты, игровые баллы, она участвует в какой-то таблице, они выкладываются на 100%, мотивация выше, ответственность выше, происходит с людьми чудеса. Но это происходит только тогда, когда человек реально, осознанно здесь и сейчас готов принять решение все-таки что-то изменить в своей жизни. И мы создали такие игры. Эти игры в абсолютно в разных направлениях. Ближайшая игра, которая стартует буквально в ближайшие 10 дней, 10 дней, называется «Просыпайся продуктивным». Она идет 100 дней. Это игра специально для тех людей, которые хотят поднять свой уровень энергии, в которой включается физиология, определенный режим дня, Определенные питания, там, гимнастика, спорт, окружение, соревнования, задания небольшие. Все задания связаны с тем, что вы с каждой неделей, играя в эту игру, вы будете ощущать, что у вас намного больше энергии. Потому что у некоторых из вас есть вредные привычки, которые просто высасывают из вас огромное количество энергии. А вы того не замечая, вы думаете, что вам уже 33 и жизнь уже не так уж энергична, как было в 13. Но это не так, вы можете быть полны энергии, когда у вас... Вообще, Тони Робинс про это говорит на своем, вот я был у него в Лондоне, на мероприятии, где 8000 человек, он про это говорит очень четко, что, ребята, вам нужно первое, что сделать, это подумать о вашей энергии. Если у вас нет энергии, вы не можете быть реально продуктивным человеком. Вы не можете быть эффективным, вы не можете на 100% достигать своих целей. Вы не можете вообще в этой жизни развиваться и расти, если у вас нет энергии. Если, у вас, если вы себя травите, если вы себя убиваете, вы думаете, что это норма, но это не норма, и над этим нужно работать. И игра «Просыпайся продуктивным» — это где вы будете, и еще тысяча человек сейчас, играть в эту игру. У нас внутри интегрирована социальная сеть. И вы будете видеть, какие люди там делают завтраки, они будут отмечать свои задания, делая зарядку. а Потом на задание будет там, обливаться холодной водой, может быть, постепенно. Я не хочу вас этим сейчас напугать, и это будет по желанию. Но просто вопрос будет уровня в рейтинге, в котором вы будете участвовать. И вы за это будете зарабатывать игровые монеты. Но я об этом расскажу немножко позже. Кому бы из вас хотелось бы в этом поучаствовать в такой игре? Просыпайся продуктивным, чтобы вы увидели, как на протяжении трех месяцев вы выработали себе абсолютно новые привычки, которые будут вам давать огромное количество энергии. Знаете, что с вами произойдет? Представьте, что вы просыпаетесь в октябре осень золотая красота просто листья солнышко светит можно еще вот почувствовать последние лучи солнца и вы понимаете что вы просыпаетесь утром у вас огромное количество энергии ваш чердачок работает настолько активно что он генерирует просто потрясающие десятки новых идей вы начинаете доверять своей интуиции вы понимаете что у вас проскакивают мысли которые реально вам могут помочь в вашем бизнесе в ваших отношениях да вообще в целом в вашем стиле жизни чего бы это не было и вы понимаете, что все это благодаря тому, что вы как раз сделали это благодаря тому, что вы нормализовали правильное, правильную жизнь и в которая позволяет вам получать больше энергии. Кто бы хотел в этом поучаствовать? Супер. Следующая игра – это нетверкинг. И я эту игру создал, она запускается буквально через три недели. Эта игра она идет чуть меньше, идет всего 21 день. Но эта игра специально для тех людей, Которые, может быть, такие же, как и я были. Вы знаете, я был очень стеснительным молодым человеком. Вот я, я стеснялся. И к моему мнению мало кто раньше прислушивался, когда мы там в компании дружились. Я был себе неуверенный молодой человек такой, вы знаете, скромный, стеснительный, больше неуверенный подходит. Но сегодня меня нельзя назвать таким человеком. И я прошел через этап коммуникации с большим количеством незнакомых людей. Игра нетворкинг, э, она идет 21 день всего, но за эти три недели человек настолько поднимет свой навык общения и коммуникации с другими людьми, что для него не проблема будет заговорить с незнакомыми людьми, для него не проблема будет, он будет заходить, ему все будут потом говорить доброе утро, как дела твои, о, рад тебя видеть. Вот он сможет поднять свой навык, пройдя 21-дневный турнир по нетверкингу, по коммуникациям с другими людьми, для него это станет, он раскроется внутри, просто в него цветок, который называется харизма, раскроется. Потому что будет дело для того, чтобы развиваться. Потому что энергию будет создавать внутри себя, вырабатывая новые привычки. Понимаете? Не просто изучая лекции, смотря это там видео, посещая какие-то уроки, а реально это будет делать. И это очень важно. Третья игра, которая ближайшая у нас, манимейки, научиться зарабатывать деньги. Те, кто были в чемпионате мира по бизнесу, они уже поняли, что деньги лежат под ногами. И трудно сейчас, для меня вопрос, как в этом мире сейчас не зарабатывать деньги. Вот я понимаю, это было трудно там в 80-х годах. Ну так, чтобы вот жить лакшери. да? Я сегодня не понимаю, как этой возможности не видно. Особенно с интернетом. Вот money making, это такая программа, которая тоже идет 21 день, которая человека научит зарабатывать деньги. А он научит видеть деньги, которые будут у него под ногами лежать. И у него появится новый навык зарабатывать деньги. Дальше, игра «Волк с Уолл-стрит» – это игра автоматическая, потому что у нас есть план вознаграждения внутри, и у нас уже есть два «Волка с Уолл-стрит», два человека в компании, которые в первую неделю сделала, Юлия Мартынова. У нас есть рейтинг такой, всегда у нас есть статус. Человек, который сделал больше всего продаж, больше всего людей подключил бизнес, он становится «Волк-стрит недели», это статус, это вообще очень круто. Потом еще один парень у нас сделал, у меня даже есть сейчас… Сейчас одну секундочку я хочу просто назвать, потому что раз Юлию назвал, тогда его хочу назвать тоже. А, Каноненко Сергей, тоже у нас Volkswall Street, сейчас третья неделя пошла, и у нас принимает участие уже 1300 человек. За две недели 1300 человек подключилось в компанию, и теперь кто-то будет из них новый Волкс Wall Street, понимаете? Это очень круто, это автоматическая игра, которая идет. Дальше. А... Еще одна интеллектуальная игра, которую я сейчас скажу, просто, которую я готовлю, она называется «Жизнь замечательных людей», где за месяцы игры люди изучают, через какие препятствия проходили самые богатые, знаменитые люди, которые живут на этой планете. То есть вы, участвуя в этой игре, допустим, как вы, как участник, вы, допустим, получаете задание сегодня изучить биографию, например, Алана Маска. Возможно, даже не знаете, кто это сейчас. Ну, может быть, кто-то знает, может быть, нет. Да? Это человек, который создал Теслу-машину. Это человек, который сейчас занимается просто вот, э, космические корабли, научил садить обратно, чтобы они не там где-то. То есть, это человек, который сделал нереальный вклад в этот мир. Где бы вы еще начали изучать его биографию? А здесь задание сегодня. Вам нужно будет написать короткий такой вот отчет по поводу Алан Через какие препятствия проходил. И на протяжении определенного этапа мы изучаем истории людей через что им проходил для того чтобы пропитаться для того чтобы насытить свой образ мышления то, тем как думают люди которые поменяли этот мир реально и вот э там шаг за шагом мы все время изучаем самых-самых богатых, знаменитых людей. И для вас, вы самое главное, для себя получаете новые убеждения, которые говорят, ага, он через это прошел, и это через это прошел, и это через это прошел, и этот, и этот, и этот, и этот. И я сейчас на этом пути, значит, что мне надо? И у вас формируется совершенно новый шаг. И вы делаете это, и продвигаетесь дальше. Почему? Потому что делаете. Это не тренинговая компания, это не бизнес-образование. Это реальная жизнь. Мы просто делаем больше, чем говорим. Вы просто начнете делать больше, чем говорите. Вы будете создавать новые навыки для того, чтобы достигать своей цели. Ставить эти цели и достигать. И это игра, которая позволит каждому участнику изменить себя, делая вклад в этом. А интегрированная социальная сеть, где у нас есть лента, профили, вы можете добавляться, читать, постить, позволяет вам находиться внутри комьюнити, в котором люди показывают свои результаты. Не так, как вы заходите в Facebook и ВКонтакте, и вы смотрите, ВКонтакте жопы и сиськи показываются, в Facebook экономика, криминал, самолеты, катастрофы и так далее. И всякая ерунда еще. А здесь есть одна тема, это личное развитие. И это постоянный пример и вклад людей, которые в этом внутри находятся. Но это еще не все, дослушайте да, до конца. А, вот, знаете, размышляя с вами сейчас, я думаю, кому это точно не подойдет? Вот кому не подойдет участие в таких играх? А, ну, это точно не подойдет людям, которые не готовы расти. Я таких людей очень много знаю. Я, я знаю людей, которые смеются над тем, что цель ставить? Артем, фантазер, какая цель? Жизнь реальная. Надо реально на все смотреть. Знаешь, Артемчик? Жизнь, она такая, учат как бы. да? Я знаю таких людей. Таким людям такой продукт не подойдет. Таким людям такой продукт не подойдет. Не подойдет людям, которые хотят наживиться на ком-то. Навряд ли это подойдет тем людям, которые испытывают... Может быть даже, которые сейчас на меня смотрят, это люди, которые испытывают, часто критикуют других, знаете, «Ну, тут не так, тут не то, тут, не сам что-то хочет сделать, да, если критикуешь, предлагаю, они просто ходят к критике. вот если вы человек, который постоянно проявляет такой негатив, то, скорее всего, вам это не подойдет, потому что вам нужно принять решение, чтобы вы стали другим человеком, потому что и так достаточно людей, которые ходят с таким выражением лица, Стивен Сигал, помните, я похож сейчас на Стивена Сигала, вот примерно вот, Раздражающее лицо в общественном месте, в центре улицы, в кафе, в магазинах, в супермаркетах, да даже в дорогих магазинах ходят с таким выражением лица. А есть люди, которым за 50, у них лицо такое, потому что оно, в принципе, такое уже 30 лет, оно не меняется уже, понимаете? И таким людям не подойдет. вот такой, ну Он просто не выживет в этом. Не выживет в этом. То есть в первый день, получив задание, что ему нужно, например, там кое-что сделать, у него кровь из носа пойдет, а психанет, понимаете, от того, что у него там нужно что-то менять в себе. Не надо тут нам рассказывать. Вот таким людям не подойдет. Кому подойдет это? Подойдет, конечно же, тем людям, которые понимают, что жизнь прекрасная, нужно жить здесь и сейчас. Людям, которые испытывают большой голод к большим деньгам. Люди, которые хотят заниматься собой, люди, которые хотят быть примером для своих детей, люди, которые хотят быть примером для своих родителей, люди, которые хотят быть примером для братьев, для сестер, для других людей, люди, которые хотят становиться влиятельнее. Вы знаете, что сейчас в Америке провели... Огромное количество соцопросов и тинейджеры в возрасте 16-18 лет, у которых типа выбор профессии сейчас стоит, кем вы хотите быть, они все хотят быть ютуберами, они все хотят быть во внимании, потому что не понимают, что самая ценная валюта сегодня это влияние, за нее очень хорошо платят. В теме развития сегодня мало людей, за которыми хочется следить. В основном переполненные бары, рестораны и так далее. Вот поэтому это очень э, сложно. Вопрос к вам. Как вы занимаетесь своим личным развитием? Напишите, пожалуйста, как вы занимаетесь своим личным развитием? Как у вас с этим, ребята? Мы-то там занимаемся. Встаем в 5 утра, едем в спортивный зал. Занимаемся этим. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Как вы занимаетесь своим личным развитием? Регулярно. Ломала сильно, но, сделав, получала офигенное чувство. Так, прохожу тренинги, работаю над собой. Так, моей дочке 8, она тоже хочет быть ютубером. Так, никак, не завидую вам. Как у нас, постоянно, как ты говоришь, с тобой каждое утро вместе просыпаемся. Максим, не пугай меня. Так, так. Mm -hmm. Тренинги спорта, Артем, чемпионат, читаем, применяем. Вот, ребята, вы знаете, я, эм, я не против того, что вы читали. Я не против того, чтобы вы поступали там ходили на тренинги, на семинары. Это круто, вы знакомитесь с новыми людьми. Обязательно нужно личное а, общение. Вот мы решили для Pride International все-таки сделать мероприятие в Москве в октябре и мероприятие в Киеве. Два мероприятия делаем отдельных. Все-таки мы в Турцию не полетим. А, это для комьюнити, для того, чтобы сделать. Зато соберем там тысячи человек в Москве и тысячи человек в Киеве соберем. А, я согласен, что вот эти все живые мероприятия, это очень круто, даже онлайн мероприятие очень круто. Но вы заметили одну особенность? Как только ты прочитал книжечку, вот Я вам сейчас не то чтобы как человек, который читает книги, а человек, который пишет книги. Вот у меня здесь есть продающий копирайтинг, книга, продающий копирайтинг, написанная мной. Ну, это может такая как бы книжечка, вот сейчас давайте еще одну, у меня тут есть книжечка. Скайп прикрутим. Вот у меня две книги. Вот я понятия не имею, о чем здесь написано, хотя я их написал. Вот если я спрошу, о чем написана книга «Думы и богатее, вы мне скажете? Вы чувствовали, что когда ты прочитал книгу, примерно через пару недель выветривается информация? Вы чувствовали, что когда вы посетили семинар или тренинг, если вас спросят, что там было, как-то вот передать всю энергетику или того, что там было, выветривается как-то информация? Чего не скажешь, когда ты это делаешь сам? Вот как прошел чемпионат мира по бизнесу, Огонь, мы это сделали, мы это, это никогда не забыл у многих людей просто не за, у меня есть люди, которые здесь прямо, у нас вот Юля Мартынова сейчас находится на первой позиции, первый человек компании Pride International, если не ошибаюсь, Юля, ты, по-моему, там в конце 2015 года прошла чемпионат мира по эффективности, ее вштырило, и вот по сегодняшний день штырит, понимаете, просто нереально а, людей вставлять, потому что через действия поменялась парадигма, по-другому начал смотреть на этот мир. Увидел, что способен намного больше познакомился с новым собой понимаете и для того чтобы я приберег этот козырь для того чтобы э, показать вам вообще прикольное то что мы докрутили потому что мы думали ну просто как бы соревнования вот оно как-то сыровато надо что-то еще сделать нужно что-то докрутить так чтобы людям интересно было заходить в приложение не только заходите отчеты делать и мы решили что нам нужно внутри создать свое комьюнити свою социальную сеть внутри и не просто создать социальную сеть, а сделать определенные награды за то, что человек игровых монет. При самом первом входе, когда только человек зарегистрировался получает доступ, у нас есть 7-дневная демо-версия, он уже сразу зарабатывает 100 игровых монет. Сделал пост с фотографией, тебе сразу начислилось тебе 3 игровых монеты. Каждый день заходишь в приложение, где внутри социальная сеть, зарабатываешь 10 игровых монет. Вместо лайков можно отправлять монету другому участнику. Ну кто-то вот тебе повезло, ты красивая девушка, выложила фотографию, написала, всем пипец. И тебе другие мужчины не просто лайки делают, зачем тебе лайки, лайки они как бы ничего не приносят. Они могут тебе свои монеты дать. И каждый лайк – это одна монета. Вы можете без тебе, вот сколько у него есть, вы можете тебе все эти лайки а, в монеты поменять, понимаешь? Но если тебе не повезло так же, как и мне, и ты родился мужчина, ну, придется писать какие-то философские вещи о том, как не отступать и не сдаваться, идем до конца. Это тоже приносит монеты. Да? Когда вы подписываетесь на другого человека, вы тоже зарабатываете монету. Оставили комментарий, плюс одна монета. Поделились постом на своей странице, две монеты заработали. А если поделились другие социальные сети, Facebook, например, сделали пост, получаете 4 монеты. И эти монеты можно обменивать на деньги, ценные призы и даже поездки, участвуя в этих игровых. То есть вы зарабатываете игровые монеты, которые реально можно менять на деньги, ценные подарки и призы. Вот мы поняли, что вот внутри этой комьюнити, для того чтобы, это же очень важное окружение, все говорят окружение, окружение. От токсичного, понятно, нужно избавляться. Как-то уже с этим разобрались, что ага, человек на меня токсично влияет, не тяжело мне, но в общем, вдруг я как бы цинично начинаю морозиться и не отвечаю на его телефонные звонки, избегаю его, таким образом сокращаю общение. А куда, где это находится окружение, в котором реально можно получить какую-то обратную, вот, чтобы меня вдохновляло? И мы поняли, что мы создаем Pride International, основой которой являются игровые турниры, в которых люди соревнуются между собой. Люди, которые сейчас показали в чемпионате мира по бизнесу а, среди всех континентов в находке задания, тут в Москве блин, 12 часов ночи, там уже утро, там уже пошли задания выполнять. Там у нас, значит, в Лондоне а, спокойной ночи, тут уже ночь глубокая, там выполняют задания. На разных континентах люди участвуют, соревнуются между собой, знакомятся. Находят любовь свою, партнеров находят там, дружат. И самое главное, то, что мы все к этому привязались, естественно, на нетворк-маркетинг. Мы думали сначала сделать просто обычную партнерскую программу. Мы поняли, что это не сработает на самом высоком уровне. И мы разработали офигенный, крутой маркетинг uh, план, гибридный, в котором включается и классическая модель, и бинарная модель, и накопительная модель. Я сегодня не буду вам об этом рассказывать, это расскажут вам люди, которые вам дали ссылку, и вы через капитанов можете узнать. Я могу сказать, что участие в этой всей движухе, вот для того, чтобы участвовать, стоит сейчас 24 цента в день. 24 цента. Это 8 долларов в месяц. 8 долларов в месяц для того, чтобы участвовать внутри во всех играх. Вам доступ есть ко всем играм. Более того, если вы лидер мнения или у вас есть какой-то профессиональный опыт, вы свою игру можете создать. Вы можете создать свою игру, и участники, которые находятся внутри приложения, внутри нашего сайта, они могут зарегистрироваться к вам, и вы можете вести свою игру. Понимаете? Это стоит 8 долларов в месяц. Но мы продаем абонемент на год, поэтому сейчас абонемент стоит 100 долларов в год, чтобы вы имели участие к этому всему. Вы можете зарабатывать игровые монеты, вы можете участвовать во всех играх. У меня тренировка в день стоит... 10 долларов, 10, 250, больше. больше, 13 долларов я плачу в день за тренировку со своим персональным тренером, здесь стоит всего 8 долларов в месяц, 100 долларов в год, шара, понимаете, с нового года цена повысится до 200 долларов, сейчас есть возможность за 100 долларов, если вам интересно это как развивать как бизнес, есть другие правила игры. Вы можете подключиться на бизнес-пакет, вы можете продавать доступы другим людям, зарабатывая 90 долларов с продажи, а 10 долларов уделяется в компании. Вы, например, покупаете бизнес-пакет. бизнес-пакет, например, входит 49 лицензий, которые вы можете продать. И продавая каждую лицензию от продажи, вы получаете 90 долларов. А если будете приглашать партнеров и формировать структуру в нашей команде, а у нас специально уже с понедельника начинается каждый понедельник стартовая школа. Каждый вторник я рассказываю о новинках продукта. Каждую среду у нас итоги недели, новости компании. Каждый четверг онлайн-презентация. Значит, каждую субботу в городах живых ребята проводят живые презентации. Плюс есть всякие планерки, движуха. Короче, это будет самая большая... Онлайн-сетевая компания, которая вообще будет представлена на постсоветском пространстве. Кстати говоря, у нас уже есть маркетинг-план на румынском языке, на английском языке. И мы хотим, у нас аппетиты большие, мы хотим строить международный бизнес. Мы хотим строить международный бизнес. Ну и для того, чтобы вообще максимально вам показать а, то, что вам относительно снесет в хорошем смысле мозг, это Pride Coin. Прайд Коин. Так пишется. Сейчас. Я что-то пропустил. Сейчас одну секунду. А, все. Да, понял. Сейчас. Е вот сюда надо переместить. Вот так, прайдкоин. Мы создали свою криптовалюту на платформе блокчейн эфириум. Каждый, кто включается на бизнес-пакеты, получает определенное долевое участие от компании. И вы получаете, я чуть позже сейчас вам покажу, какое количество криптовалюты, прайдкоины, это коины, которые приносят дивиденды. То есть вы имеете небольшую долю от компании. И когда мы сейчас выйдем на определенный объем, ну, примерно, скажем, 100 тысяч пользователей, компания откроется, и вы сможете на специальных смарт-контракте видеть, какой объем продаж делает компания. И это от этого объема продаж вы будете иметь свои проценты, дивидендные проценты от компании, которая делает оборот раз в квартал. То есть помимо того, что вы можете участвовать в играх, помимо того, что вы будете меняться, помимо того, что вы можете создать свою игру, что вы можете строить сеть вместе с нами, приглашать людей, которые... Это просто не... вот Я никогда не мог понять, как можно было совершить так, чтобы создавать бизнес, в котором ты вынужден расти. Не знаю, мечта человека, который вот действительно готов в своей жизни получить максимум. Какой нужно сделать бизнес, который продуктом будет, что ты вынужден расти. Вы сами меняетесь. Зарабатывайте монеты, обменивайте их на деньги, на подарки, на поездки. Маркетинг-план приносит. Мы за две недели сейчас выплатили больше 200 тысяч долларов. То есть наши партнеры, которые присоединились в первые 14 дней, сейчас получили более 200 тысяч долларов. Это не маленькие деньги. Некоторые сетевые компании за год столько не выплачивают. Поэтому есть вот значит такая фишка. А, давайте подведем некий итог. Рассмотрим на экран. Итак, ребята, перед вами компания Pride International. Я являюсь ее основателем и президентом. Со мной также есть еще 5, даже больше 5 человек, которые у основания находятся, и вы с ними познакомитесь. Я сегодня не буду делать на этом акцент, но вы с ними познакомитесь, когда уже будете ближе рассматривать. Это первая сетевая компания на платформе блокчейн Ethereum, и вам с этой темой точно нужно будет разобраться. Мы создали мобильное приложение, которое называется «Прорыв». Это первая интерактивная игра, которая для Android и AIS, для создания привычек миллионерам. Вы будете также получать от наших аналитиков лучшее обучение в области блокчейна. Я надеюсь, что вы за этим следите сейчас с тем, что это происходит. Вы также, если вы лидер или предприниматель, или будете лидером компании, у вас будет специальный VIP-суппорт. И мы будем делать так, чтобы вы получали огромную поддержку в этом. Автоматическая еженедельная и ежедневная выплата вознаграждений. У нас есть ежедневные выплаты, у нас есть еженедельные выплаты вознаграждений. И первые дивиденды, крипто стандарта ERC20 на платформе Ethereum, подтвержденные реальным продуктом. Это вот как раз нашим приложением. Мы разработали такое предложение, которое позволит легко и быстро менять, даже вредные привычки, на полезные соревноваться с другими участниками и, естественно, развиваться для того, чтобы становиться лучше. Вот я уже говорил про игровые монеты. Человек при регистрации сразу получает 100 игровых монет. За активность в приложении делает посты, выкладывает видео, комментирует, зарабатывает игровые монеты. Может принимать участие в соревнованиях по эффективности, здоровому образу жизни, зарабатыванию денег, самообразованию и так далее, зарабатывая по 80 игровых монет каждый день. В каждой из игр может принимать участие до тысячи человек. Это сейчас, возможно, будет больше. Сейчас он принимал даже 4600 человек. Игровые монеты можно будет обменивать на ценные призы. Сейчас примерно 5000 игровых монет – это 1 доллар. Сейчас, на данный момент, 5000 игровых монет вы можете сразу обменять на 1 доллар. То есть, заработав 5000 игровых монет, без проблем вы можете поменять на 1 доллар. Это такой курс. Он будет меняться, и он будет расти. Будут определенные еще интернет-магазин внутри, где можно будет игровые монеты менять на ценные призы. Дальше я уже говорил вам о том, что вы а, сможете создавать а, свой чемпионат, слайд. Вы сможете создавать свой чемпионат и пригласить в него всех, кто пользуется приложением Прорыв или абсолютно новых людей. Это одно, пожалуй, из первых сообществ в мире, где тысячи людей будут соревноваться между собой, где будет добавлять определенный игровой момент. Вы вот знаете, я недавно смотрел интервью про недавно смотрел интервью про а, киберспорт, где делаются миллиарды долларов, где люди соревнуются между собой в компьютерные игры. Ну, наверное, вам, вот лично вам, я то и смотрю сейчас на вас, именно вам, навряд ли было бы интересно сидеть, играть там в Warcraft и зарабатывать. Вот ну, Не ваше это, да? Но вот представьте, что есть теперь такое измерение, где вам было бы интересно посоревноваться, но в реальной жизни, где вы будете демонстрировать свои изменения, где вы, наконец-то, можете сделать такой вызов, который не позволит вам договориться с самим собой. Это лично касательно вас. А теперь представьте, что эту возможность вы дадите другим людям, которые хотят, которым нужно добавить вот этот интерес, которым нужно добавить вот эту мотивацию, которым нужно добавить этот элемент, который повысит их зону ответственности за самих себя. И человек, который поиграет ровно одну недельку, он станет просто ходячей рекламой самого себя, потому что у него будут перемены. Потому что я в своей жизни изменился. Люди, которые меня окружают, изменились благодаря этому. И мы видим, как тысячи людей меняются, которые проходят такие игры. Легко ли это? Нет. Но это очень просто. Если человек относится к категории таких людей, которые хочет очень сильно меняться. Ну что ж, давайте завершим то, что я вам показывал. Еще слайды значит вот количество прайткоинов, которые начисляются на пакетов, у нас есть а, пакет партнер плюс там дается 70 прайткоинов, бизнес 265 пройткоинов, бизнес плюс 885 прайткоинов и акционер пакет это 2235 коинов. А, так, это розница, в каждый пакет входят лицензии, которые можно продавать, стоимость лицензии 100 долларов, ее нельзя активировать самостоятельно, то есть деньги должны поступить в компанию, из 100 долларов 90 переходят владельцу аккаунта. Таким образом, у нас есть розница, в которой вы можете совершать продажи. Ну Это бы даже было бы не камельфо, знаете, когда вы другу говорите, слушай, есть приложение прикольное, хочешь купить? Он говорит, да, ну 100 долларов, и он дает вам в руку 100 долларов. Ну как-то вот оно, да? Вы говорите, вот нужно заплатить вот туда, да? Человек платит, его проходит активация, и все, он в игре. 90 долларов идут вам. И вот когда вы на пакете партнера, вы можете заработать 540 долларов, смотрите на экран, сейчас появится слайд. Когда вы на пакете бизнес, это 1700 долларов от продажи. Когда вы на пакете бизнес плюс 4400, 10, когда на пакете акционер 8910 долларов. И это 100 долларов за год участия во всех играх без ограничений, которые будут проходить э, внутри приложения Прорыв. За личную э, рекомендацию, если вы подключаете и строите серьезный бизнес, вы получаете сразу 10% от всех людей, которые зарегистрировались по вашей, Ссылки, у вас будет персональная ссылка, если вы будете проводить регулярно встречи, если вы будете приглашать регулярно людей на те встречи, которые буду проводить я, лидеры компании, мои партнеры, мои коллеги, то э, очень много людей захотят на этом строить бизнес. Сегодня очень большой, как в Болгарии говорят, очень большой спрос на то, чтобы создать бизнес, особенно где нельзя, не надо заморачиваться с физическим товаром, но ценность и спрос на него такой же большой, как в онлайне, так и вот вживую. 10% вы будете зарабатывать от этого. От этого. Ну, по поводу того, сколько, как стоит и куда вам объяснять люди, которые вас пригласили. Также у вас есть возможность получить именные ручки от ручки Паркер до своего собственного дома стоимостью в 500 тысяч долларов. У нас уже есть 10 человек, которые получили именные ручки Паркер, у нас уже есть люди, которые получили айфоны, у нас есть уже кто получает MacBook. и вы, накапливая объемы, будете зарабатывать отличные подарки и квалификации, особенно получать признание на мероприятиях. Так, и самое главное, что у вас есть возможность получать матч-бонус даже без бинарного разветвления. 5% от дохода партнеров лично команды до пятого уровня. Вот У вас есть люди, вы их пригласили, и вы можете получать 5% от их дохода до пятого поколения. Да, кстати говоря, сейчас до 20 сентября а, за личное приглашение не 10%, не 10%, а сейчас у нас есть специальное предложение для тех людей, которые находятся вместе с нами, развиваются сейчас не 10%, а 25%. Но даже некоторые об этом даже не подозревают. Наверное, начнут чувствовать числа 19 сентября о том, что такое 25% за личную рекомендацию. У нас есть бизнес-пакет, который стоит 4980 долларов. Если вы девятьсот двадцать долларов, если вы приглашаете человека, он включается как акционер, вы получаете 25%, это только единоразовый бонус. В эту же секунду вам переводятся деньги в виде 25%. А это составляет... Сколько? 1200 с чем-то долларов. Мы также работаем с системой биткоин, в компанию вход в биткоинах, выплаты в биткоинах. Соответственно, биткоин иногда немножко снижается, иногда повышается. Это может уже рассматривать как еще один источник дохода и причастность крипто-миру. Ну что ж, ребята, что вам еще сказать? Что вам еще сказать? А сказать вам вот следующее. Не вздумай в конце своей жизни сказать своим внукам, что у тебя не было шанса. Измениться, докуривая бычок где-нибудь в вонючем сарае, рассказывать своим детям о том, что жизнь была к тебе несправедлива. Кому из вас это интересно? От 1 до 10. Напишите, насколько для вас это интересно. Забаньте, пожалуйста, Симонова. А те, кто работает на наемной работе, подойдет ли это приложение? Я давайте этот вопрос оставлю тем, кто у нас присутствует здесь. Я думаю, что это вам нужно как вода. Да. Ребята, если вы участвовали в чемпионате мира по бизнесу, через ваших капитанов, через ваших капитанов, узнайте, как вы можете подключиться к нам сюда. Если вы не чемпионат мира по бизнесу, то вам кто-то дал ссылку. Ну, естественно, обращайтесь тому человеку, который вам дал ссылку на эту сегодняшнюю трансляцию. Большое спасибо. С вами был Артем Нестеренко. До скорой встречи на наших уже внутренних командных занятиях. Мы просто делаем больше, чем говорим. И хорошего вам вечера. Пока-пока.